Алиса, включи плейлист «Встреча гостей». Включаю. Добро пожаловать в, в моё логово! Я еще не совсем закончил. Черновой вариант. Хотел по. Слушай, Алиса, чем заняться, пока все спят? Лифт вызван. Ты заходишь, я доставляю тебя на поверхность. Алиса, включи нам ужастик. Включаю. Если бы я мог, я хотел бы вернуть все как было, честно, все вернуть. Алиса, И не только потому, смотрим? что я застрял в космосе. Прости что? Алиса, включи нам ужастик.